Ухожу в дом, окончательно забыв про затрещину, а увидев тебя спрашиваю, что за рожи ты там строил, что всем понравилось, покажи-ка. И мы хохочем. так до следующего вызова. Мать не идет в школу, а я лежу и думаю, хоть бы ночью вызвали на съемку в другой город или с репетиции не отпустили бы. Но Ванда утром плачет, и я отменяю вылет, отпрашиваясь с репетиции, я бегу в школу занять свою позицию в углу.